Ну что сказать о грядущей политической ситуации? Политическая ситуация будет непростая. Это параллели. Здравствуйте. Так, спокойно. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Отвлекитесь, здравствуйте. вы уже в другой студии. Опросы э это регулярно <с проводим. Не за дополнительную плату здесь. Просто в гости. Извините. Мы все-таки проводили эти социсследования. У нас в финале, то есть сегодня гостем должен был быть либо Владимир Познер, либо Ларри Кинг или Дямалбек Дотавич. Добрый вечер! Да, как мы поняли, победили вы. Здорово! Поздравляем вас. Спасибо, что пришли. Да, Хорошо, что нашли время. Спасибо. Задержались, так сказать. Да. Из той Без... двери вы же пришли сюда. <связывающий> Абсолютно безвозмездно, кстати. Без дополнительной платы. <связывающий> Это всегда так? <связывающий> <связывающий> Здорово. Диалог Дотанович. Вот вы в своей передаче очень часто говорите об общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Да. Да. Практически всегда. Практически. Вам по вечерам звонят, чтобы вы не говорили этих слов? Никто никогда не звонил, что странно. Да? Или моя передача... Не... Никто не смотрит. Или никто не смотрит. А вы действительно как-то мониторите? Может быть, действительно не смотрят или смотрят? Нет, ну, по слухам смотрят. Но никто не звонит. А может быть, это как вот пословица? Чем чаще тебя пинает жизнь, тем круглее ты становишься. Может быть, у людей уже иммунитет, у героев ваших передач? Нет, мне кажется, что, скорее всего, герои моих передач... Не понимает, о чем я говорю Разных А как вот сложно подтягивать Вот эту зрительскую аудиторию В частности, героев ваших до своего уровня Или проще опуститься до их уровня и начать там, я не знаю Закидывать башмаками, бутылками Давить носу, там что такое делать Жесткое <свят> Должно быть какое-то промежуточное состояние Пограничное Зачем мне туда лезть, а им ко мне а для чего тогда диалог такой в программе «Параллели»? Или потому что параллели никогда не пересекаются? Вот-вот-вот, диалог параллелей. Я на своей параллели, все остальное на другой. То есть вы никогда не пересекаетесь, да? Нет. И слава богу, и слава богу, потому что с такими людьми пересекаться, если только, то тогда, чтобы было огромное количество зрителей, свидетелей они же, и что-нибудь такое, там, футбольный поединок. Нигде-нибудь не в темной подворотне, потому что, мне кажется, наших героев можно много выжидать. Ну, вы меня пугаете. <связывая> <связывая> Самый я... часто задаваемый Мне... вопрос В принципе, таких вопросов не было Но я бы задал бы такой вопрос <связывая> И какой бы вопрос вы задали? Э, к обществу, да? да, да, да. Обществ... Кому на Руси жить хорошо? Да нет, это <связывая> слишком, слишком банально Понятно, кому, Понятно, поедешь кому? Э, хорошо Кто на работу ездит на лекцию, там и хорошо да, и На Кадиллаке На Кадиллаке, кстати, на Кадиллаке, да? Да, да, да Какой вопрос я задал бы обществу Нашему обществу? Общество, почему такое нехорошее? <смех> <смех> <смех> а вот э, темы для вашей передачи вы сами выбираете или все-таки звонят зрители? Может быть, у вас есть какой-то имейл, они пишут, поднимают на злугу дня какие-то не, не, не, не, не. Сам. То есть вы смотрите новости, изучаете средства массовой информации? Нет, даже иногда я не смотрю новости. А как, вот после ну, что приснилось ночью и пришли? Да. Серьезно? Что приснилось, то и говорю. А сюжеты, кто подбирает вот параллели? Зачем тогда программу назвали параллель? Надо назвать, это вот, мои сны. Мои сны Полеты во сне и наяву. Разбор полетов, да. Толкование снов, сонник. Ну, сны, своего рода, тоже параллели. Другая параллельная жизнь, правильно? Понятно. Все, все укладывается в это понятие. Британские ученые говорят, что вообще прямой связи нет с реальной жизнью и с нами. А какая есть связь? Я бы Причина, не следственная. Причина следственная Причина. А вот может быть а. А, а можно задать такой вопрос Может быть ваша программа параллели является Какой-то платформой или трамплином Для того, чтобы вы сделали большой прыжок в политику Вот говорите вы об обществе Понимаете, какие-то глободневные просто зарабатывайте себе очки, рейтинг И потом бац и в политику сколько? Нет, нет, нет, там, нет, нет, нет, нет. На... Номер три в избирательном списке Нет? Партия, кстати, как, какую партию вы предпочитаете? Какая-то нравится вам? Симпатизируете какой-то партией? Голосовали, может быть, за какую-то партию? Нет. Не, не я, голосовали? Я аполитичен в этом отношении человек. Ну, вы говорите о политике. Да, кстати, вот человек аполитичный как может говорить о политике? Аполитично. Аполитично. А как еще? А вот кому из наших политиков вы симпатизируете и кто вам, наоборот, нравится меньше всех? это можно, вот э, девушку? я Вот параллели, я всегда провожу параллели. Кто тебе люб, вы спрашиваете, да, и она теряется. Конкретно Вот мне нравится девушка, высокая, с хорошими формами. Ну, я-то знаю свой вкус, я поэтому вам точно без всяких параллелей могу сказать. Кто? Кого кого ты любишь? Кто тебе нравится? Жена, конечно. Правильно. Домой пустят. Сегодня тебя домой пустят Он после передачи домой сбегает И мы сейчас через 15 минут домой опять под кабушек. А вот еще один вопрос К вот нашему обществу, вот вы говорите, mm. такое нехорошее общество mm. Какой может быть стиль правления Подошел должен быть ну, свой, Проблема -то в стать? том, что общество еще не сформировалось Под какой-либо особый стиль. И вот, э, Диман Викторович У меня такой вопрос к вам У вас есть ли дети Вот как родители Вы хотите, чтобы ваши дети кем стали? Я хочу, чтобы они были полезны для общества, так. в первую очередь. К сожалению, пока такому в университете не обучают. Ну, ну не важно. в любом случае главное, чтобы они были полезны. Факультет полезности для общества. Да, да. да. да. да Это мне кажется, у вас такая философия, да, не учи, учиться хорошо, учи быть счастливым и Нет. приносить пользу. Нет, зачем, зачем, зачем, не такая философия. Приносить пользу можно по-разному, но приносить Пользу обществу это очень сложно, на самом деле очень сложно. Надо быть или очень умным, или очень честным. Mm. И вот этого как раз нашему обществу и не хватает. В отличие от вас, который нам сегодня принес огромную пользу в нашей передаче «Студия 7», еще раз спасибо вам большое, человек Владимировна за ваше присутствие, за ваши ответы. Нам очень э, было приятно слышать параллели. От вас. И, кстати, мы предлагаем, знаете, вот поскольку наша передача сразу после ваших, будет, давайте дружить домами. Или хотя бы столик. Да. Приходите в гости почаще. По по приносите что-нибудь вкусное. Ну да, да, Спасибо большое. Это была Студия 7. Вы можете нас читать в Фейсбуке, в Твиттере. прислать нам ваши фото-жабы, различные приколы и так далее на наш электронный адрес. Увидимся через неделю. В эфире была Студия 7. Всего хорошего. Берегите себя.